Приветствую тебя, мужчина, это Шамшурин, и в этом ролике ты увидишь подход моего товарища Александра, который по совместительству является оператором, который снимал мой новый тренинг «15 шагов» вместе с еще моим коллегой. И он сам решил подойти, чтобы попробовать какие-то задания. Он, надо сказать, какое-то время назад уже проходил наш тренинг, просто давно я его не видел. Вот. И здесь ты увидишь, как все это делается. А сейчас я рад тебе сообщить, прежде чем ты будешь смотреть, что сегодня наконец-то открылись продажи моего супер онлайн-тренинга «15 шагов», в котором тебе надо будет просто повторить то, что я делаю, эти 15 шагов, которые есть в видеопримере, и получить тот результат с женщинами, который ты так давно мечтал получить. Итак, здесь видео будет о кинестетике. Почему она важна? Конечно же, во время знакомств не нужно так много трогать девушек, как Александр будет трогать здесь, или как я раньше трогал в своих подходах. Но для того, чтобы разрешить себе это делать, понять, что ты можешь это делать, тебе нужно немножечко утрировать, преувеличить и сделать следующее задание. Часть этого задания Александр выполняет здесь. Это задание с тренинга 15 шагов. То есть тебе нужно будет потрогать девушку, и когда ты приобретешь этот тренинг, мы вместе с тобой будем это делать. У тебя это получится, как минимум даже потому, что ты не в первый день это будешь делать. Я тебя к этому подготовлю. Но это очень круто. И девушки реагируют на ура. Ты будешь обнимать их, брать за ручки, нюхать, брать э, свою руку, ее руку. Да, и класть себе на грудь. То есть для чего это делается? Если ты... Сможешь разрешить себе прикасаться к понравившейся девушке. Это очень круто сработает в плане свиданий дальше. Когда ты девушку трогаешь хоть чуть-чуть, правда, не так, как здесь, как я уже сказал, при знакомстве, значит, на свидание, когда она уже идет, она понимает прекрасно, что там будет. Если она туда приходит, значит, она подписывается, соглашается на то, что ты будешь ее там трогать. Она хочет, чтобы ты ее трогал. Ей уже надоели эти стеснительные мужчины. И если забегать дальше, то, конечно же, когда ты сразу ну, готов и способен потрогать девушку при знакомстве в той или иной степени, тем более уж на свидании, тебе точно не грозит попадание в друзья к той, которая тебе очень сильно нравится. То есть ты сразу тем самым даешь понять, какие у тебя намерения, что ты собираешься с ней общаться как мужчина с женщиной, а не как какой-нибудь дружочек-пирожочек. А сейчас смотрим подход Александра. Слушай, а ты не поверишь, я к тебе, кстати Раз уж такая яркая А можешь прям на минуту от звонка отвлечься? Да, прямо отвлечься ты, ты и там, и тут как бы это смысле, там, там. Но на телефоне, на проводе и со мной А мне показалось, что у тебя здесь татуха Это просто такое, знаешь, какое украшение а, Прям, буквально, я прям позволю себе просто потрогать Как тебя, кстати, зовут? Ты просто так улыбаешься, как, знаешь, как ребенок такой а листочка, здорово. Да. Прикольный маникюр, кстати. Ты прямо сегодня, да, это сделала? А ты посуду как бы это там мыть, наверное, килл А есть посудомойка? Я женщина и посудомойка. Я понял. Слушай, ну, давай с тобой спеть кстати. Да? Мне кажется, что я у тебя намного-намного старше, но ты человек. не, ну ты не выглядишь, как старая бабушка, да, то есть молодая и красивая. Ну, это понятно. Но понравилось, подошел. Но, смотри, я считаю, что дело не возраст, дело как бы в культуре общения, знаешь. И уровня инцентрального развития, поэтому у тебя, я надеюсь, мозги есть, так как-нибудь. Не знаю, а вдруг нету? Но нету, значит, как бы там уже, там видно, там будет. видно будет. Но как бы мы же не знаем, что Женицы встретимся И... с тобой один раз. Не понравится, будем общаться. Не понравится, не понравится, не будет. Ты, кстати, помнишь, как меня зовут? Сейчас. Да, это, чтобы, чтобы больше запомнилось, а, ну, это. Еще тебя потрогать, да? По, по лапать. Ну я тоже тебе сделал, ну, но... Наверное, в да, тебе надо, чтобы тебя потрогали. Да, да, да. да надо, я... Можно раньше еще вот внизу. Нет, там не надо. Ну, ладно, это давно... На... Через... через год, конечно, там, через... После э... знакомства родителями. Давай лучше дырни свою оставишь, я тебе перезвоню. Ну ты прямо... Нет, стой. Мы же оба знаем, что ты не звонишь. Почему? Ты, кстати, еще в качестве педагогического. Ничего еще классно пахнет. Да, <смех> а, с другой стороны, может там это. Все, попробую, да? Знаешь, она вроде решение ничем не пахнет, но ее приятно. Но ее приятно как бы. Естественный запах. Смешная, да? Давай я просто запиши в телефон. Я как мужчина должен занять первый. И... Ну, неправда. Нет, это правда. А какие-то мужики обычно которые валит всю ответственность. При, Чего? Да, да на, нет. название по названии фоначам трубки не собираюсь, как бы. А ты, бойся, все адекватно. Не бойся, я позвоню. Если я позвоню значит, ты меня давай -то. Конечно, давай. не позвонишь, но ладно. Давай. 8 ну, Ты знаешь, как бы это? По, -по адекватному стало. А куда-то? Трогать? Ну, трогать Наталью. Ладно, Александр, вы дороги. Ну а давай щеки и уже разберемся там. Это давай. тебя тоже продукция сразу, а? сразу. Щеки? Я да есть... да я... нет, вот Щеки. Брать. У меня хоть тоже может сломать. Давай, папы. Александр, отдыхай. Ладно. Ну, короче, Саня, ты красавчик. Все, что я хотел, ты сделал. И вот, смотри, если она не, я не дает телефон, в итоге я тебе просто, она, сейчас сама. просто... А все-таки она. Чуть-чуть, да, может быть, по молодости не хватает вот этих доводов из серии, там, мужик бабок, кто что должен, кто что не должен. Ну, вот на это под, поднадавить, а -а -а. потому что это такая полезная штука. Итак. Ты видел, как все это легко, причем здесь парень молодой, девушка сильно старше. Бывает и наоборот, часто мужчина комплексует, что я уже слишком взрослый, я уже слишком старый. Если ты сам про себя так считаешь, окей, тогда и выключи свою потребность в сексе, вообще общении с женщиной, ну ты же старый. Не надо тогда горевать, не надо тогда включать какие-то интересные сайты, ну прослабься, иди на рыбалку или на охоту, нет. Тогда перестань себя обманывать. Ты не слишком старый, ты не слишком молодой, ты просто до этого немножечко не знал, как это все делается правильно и плавно. И сейчас у тебя есть мой тренинг «15 шагов», который ты сможешь приобрести уже сегодня. Сегодня открывается окно продаж. У тебя есть всего 4 дня с 25 по 28 августа, чтобы приобрести его по этой цене. И увидимся там в этом тренинге.